Ребят, всем привет, вы снова на канале Room и сегодня у нас очень будет необычное видео, внеочередное. Сегодня нас Google пригласил посетить их квест-комнату, которую сделали специально для нас. Что нас ожидает дальше, мы не знаем. Короче, давайте не будем затягивать, и сразу узнаем все нюансы и все правила. Поехали! Ребята, мы рады приветствовать вас в нашем Google квесте, который мы сделали специально вот... С элементами Google. Мы находимся в комнате RUT66, которая на сегодня станет гаражом Google. Когда вы зайдете в комнату, будут предметы игровые, будут не игровые. Только вам решать, какие из них какие. Если вам нужны будут подсказки, справа от двери у нас есть кнопочка Help. Также напоминаем за 30-15,5 минут до конца игры. У вас будет с собой телефон Google Pixel последний. Здесь на главном экране будут основные все приложения, которые вам понадобятся. Всегда интересно в квест-комнатах, как проявляется команда, потому что у каждого свое мышление. Просто а... еще на квестах особо не были. То есть, ну ну ничего, на... ничего. Была... По поводу легенды. Вы знаете, что очень многие технологические компании начинали свою деятельность в гараже. Google тоже не исключение. И вот представьте, что вы команда счастливчиков, которым довелось попасть в вот тот самый, ну практически тот самый гараж Google. Вот вы попадаете в комнату, вдруг она закрывается. И у вас есть ровно час, чтобы из нее выйти и снять какое-то креативное видео. А потом успеть его смонтировать и разместить на своем YouTube-канале. Вот ваше задание. Я думаю, что можно отправляться. Да, да поехали. Давай. Ого. Ого. Ой, просто. Врум-врум. Класс. Мне нравится просто сидеть. А, а может здесь что-то? Потом... Ну слушай, забавно. Как я тебя... Я нашла здесь. Слышала? Вторая комната. Разберитесь вот этим. Это какой-то, это, это, это, это здесь стоит Это надо поднять, вот это должно подняться, потому что оно тяжелое а, ну, Вот это затяни сюда Ааа -а -а -а. Давай сюда, тяни. Не, вот значит, оно должно как-то спуститься Сейчас? Что это за рычаг, подними рычаг Какой рычаг? Вот, ты его трогаешь Я просто... Фу, все Хорошо очень. Не, Подожди. вот, смотри, вот нарисовано что-то А что это? Я нашла еще этот фонарь, Давай А что, в розетку стекать? А тут с колючком ну, Мне кажется а Оно с этим связано, вот это, скорее всего, связано с вот этим. И Здесь да. нарисована какая-то штука. В телефоне что-то есть, какая-то а штука. Да. Смотри, что, что Google Beta, что, что где с этим? Там точно ключ где-то внизу. Что может быть на эту покупку? Надо пользоваться с... мотоциклами. А, наверное, что-то навести я надо, И понял это. Да, не же... не на какие-то фотографии, может не быть, на Нет, я не Сложно, очень сложно. не мне не в камере придумать, скорее всего, не будет работать. Не факт. Один, который втыкается. У нас есть да. надо собрать. Все. Ой, а теперь сюда надо запихнуть такую штуку и крутить. Но Не, никого... чак, все ну, не нужно как этим пользоваться научите? Что, это что да, не знаю. Если тут написано, вначале встречаемся здесь, нам по-любому нужно понять, где координаты вот этого места. Просто видеть да в гугле эти координаты, и всё. В обычном гугле поиска. И это Северная Докота. Вот, Северная Докота, 90 мм. И чего это дает. Подождите, 92 мм. А теперь Северная Докота, 82 это скорее всего 82, вот вашем тогда, да. 90 получилось и. 90-82. Да, Открывайся. Короче, по-моему, да. там не помогут. Может неправильно определили что-то решить? Может она сама откроется, если мы еще что-то сделаем? Попросим ее! Нет, может если мы вот этот код найдем, второй, вот сюда. Короче, второй, может, нашли. Нет, но если мы на это нажимаем, оно не работает, значит на другой код. Тут их фотографии отличаются от всех. Везде, смотри, мотоциклы, мотоциклы. Вот еще. Вот, вот, вот этот вот тип с Google. Гугла. На Нет. них надо как-то смотреть, Н -н непонятно. Да, вот они 3D-шты. Вот это точно Я же говорю, я очки. Ничего. А теперь в очках посмотрим. О боже. И шо. Не Так они не 3D, слышишь, Вань? Чего мы решили, что они 3D? Просто они прикольные. По ребята, это ребята, музыка. там вот тут ключ, ребят. Значит, нужно что-то с этим сделать еще. На мой. Судяй, возьмите хелп. О! Не, это, не надо так рубить. А, ты просто кто-то рукой открыл. О, вот Подожди, здесь тоже пароль какой-то А, не дотянешься? какой чуть Крым. Чик-чирик. чик, чик, чик, чик возьми. Чик. Все. Ой! Там ты это там шиба, шиба. Точно. Что, гитара у Да. О -о -о. Ваня, иди. Дай мне. Она Не ну тихо, а ну поиграй еще. Мне показалось, что там что-то Ну да. Все, давай, в коморке что за? Там за... Да. Цифры есть. Где цифры? Это китайские цифры. А, вот, смотри, да смотри, смотри. Поэтому смотри, и переводчик сказали, что нам нужно 120. Нам нужен переводчик а, рыжий. Можно сфоткать? Да. Да нет, не, не, мы не найдем. Тут не зря надо... Стоп. А, нет. Ну, бишь? А, Ооо, Ограничение скоростью. Нет, здесь есть цифры. Можно 7? его хоть разогнать? Может, он что-то сделает? Смотри, вот это... Можно включить. Да? Оно, нету. да, включается. Ну вот, 72. О, открыл. Сюша. Мне очень нравится. Ты слышала внимательно. Ну теперь это гитарно. Я вам Функция фотки. Держите. Должно быть вот здесь? Держи. Теперь смотри, в этом приложении. Подожди, давай сейчас мы вот это разберем. Она ее просто... Что это такое? Она ее анализирует. Ози Озбор. Ози Озбор. Не, может это песня Ози, мы не сможем сыграть через Осбор. Чего это? найти. Миша, получается, опоздал вот на то время, пока мы закончили квест. И Миша сейчас сидит, смотрит на нас через вот ту камеру. Мишаня! не подходит. Хотя там есть Ози, но оно не работает. Ой-ой-ой! Чуть! Затащил, затащил! А чего? Да, мы сейчас вот этого скорее всего. Вот. Вот, вот, вот. О, вот это Google кардборд не Телефон еще почти телефончик. Нормально. Телефон подмутили. Вот, телефон сюда ставится Ты пока здесь ставит эту штуку, а мы подключаем Google а, вот. Ну что, видишь? Да, а да самое да. интересное, что я нахожусь в центре той комнаты. В смысле? Отвечаю. Дай посмотри, тихо нейне, покажу. Понял? А у меня почему? Только идем втулком. Я ты, говорил про сравнив... бабушку. Тут, короче, нет картинки бабушки. Парни, тут нет картинки бабушки. Есть, ладно. А у меня нет, да. У меня тут, интересно, бабушек, короче, Don't Cry, не плачь. Так не знаю. Нет, это название альбома, скорее всего, край, Cry, и а песни. Да. Ты вот, Don't край, 21 страница. Дон't Cry. да? Давай. Цепь, да? А -а -а -а. Ну, на ноты смотри, что -то. Я умею, я никогда в жизни не играл, но я умею. Можно, Можно делать так. Не Ну, ребят, ребят, я затащил этот не квест просто. Да. Вот, первое впечатление мы узнаем у Миши вообще, вот как <смот air> <квест. смот air> Что, Что тебе понравилось больше всего? Вот это чувство, знаете, невиданного Неизведанного Да, ну на самом деле, не знаю, мне безумно понравилось В самом начале мы вообще не понимали, что происходит Да я да. только что не понимал, что происходит Мы определили, что самый у нас креативный и умный человек в команде Стоп, подожди, а кто начал по гитаре? Это... И кто сказал вот так? Это вот... Никто <сёк> <сёк> ну, не знаю, мне понравилось, мы всем поблагодарим <сёк> компанию Google Ukraine <сёк> да. за предоставленную возможность Очень пройти интересно. нам квест. Мы Там... познакомились с многими, многими программами Google, которыми не умели пользоваться. Да, кстати. и кстати, научились... Да, О, с... и очки, очки не нужны были, очки yeah. не нужны были. Спасибо большое, Google, за то, что предоставили нам возможность пройти этот классный квест. Спасибо большое, квест комнате ru 66 которые предоставили помещение для проведения этого квеста. И также спасибо большое, Google, за классные подарки, которые они нам подарили. Теперь у меня будет гироскутер. И у меня. Очень классные подарки. Очень классный денечек мы сегодня провели, очень нам все понравилось, очень классный квест, все очень интересно и красиво и прикольно. если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Да, мы будем очень рады. Пока, пока.